Можете ли вы распознать, когда друзья или родственники находятся в эмоциональном расстройстве? Когда мы физически больны или ранены, наши раны обычно видны. Но как насчет эмоциональной раны? Распознать признаки эмоционального расстройства у других может быть непросто. Так на что же обратить внимание? Как это увидеть, если они не хотят говорить об этом? Если вы присмотритесь, вы сможете увидеть глубокие раны и распознать эмоциональные шрамы и синяки человека, которые нуждаются в исцелении. Прежде чем мы погрузимся в эту тему, мы хотели бы сказать, что психическое здоровье во всем мире сильно ухудшилось, поэтому мы стремимся создавать больше материалов, чем когда-либо. Оставайтесь с нами и спасибо за участие в нашем путешествии. Вот шесть признаков, на которые следует обратить внимание. Первый – они избегают говорить на определенные темы. Замечали ли вы, что они пытаются сменить тему, когда разговор идет в определенном направлении? Может быть, это разговор о семье, свиданиях или об одном конкретном человеке. Независимо от того, о чем идет речь, они защищаются, когда разговор заходит об этом или полностью замыкается в себе. Возможно, это означает, что им слишком больно говорить об этом. Возможно, у них есть какая-то травма, которую они заново переживают, и они не хотят переживать ее снова. Если вы заметили, что они избегают говорить о чем-то, лучше всего оставить их в покое. Дать им время на исцеление – вот что может сделать близкий человек, чтобы оказать поддержку. Второе – они сами себя принижают. Вы когда-нибудь чувствовали, что когда вы делаете им комплимент, они не уверены в себе и отказываются признавать комплимент? В ответ они начинают чувствовать себя неловко, и их разум начинает наполняться сомнениями в себе. Нередко люди с эмоциональными проблемами или травмами страдают от низкой самооценки. Возможно, их недооценивали в молодости или до сих пор недооценивают во взрослом возрасте, и эти мнения укоренились. Возможно, над ними издевались или издевались, и теперь они не могут полюбить себя или думать о себе как о достойном любви. Номер три. Они всегда выглядят уставшими. Вам не кажется, что их энергетический уровень всегда на исходе? Даже когда вокруг них разбросаны пустые кофейные чашки, они всегда выглядят усталыми или полусонными, и вы даже можете заметить некоторую вялость и заторможенность. Низкий уровень энергии или усталость – это еще один очень распространенный признак эмоциональных проблем и психических заболеваний. Прошлые травмы или психологические расстройства, такие как депрессия, могут сделать человека усталым и вялым из-за бессонницы или низкого уровня некоторых важных гормонов, таких как дофамин. Эта усталость может привести к тому, что человек будет выглядеть незаинтересованным в делах или общении. Но помните, это не их вина. Номер четыре. Они злоупотребляют алкоголем или наркотиками. Люди с эмоциональными проблемами часто ищут способ уйти от своих мыслей. Иногда им это удается, по крайней мере, на первый взгляд. Часто они находят этот выход через наркотики или алкоголь. Замечали ли вы, что они часто перебирают? Может быть, они переборщили с алкоголем на вечеринках или даже выпили несколько бокалов в течение дня. Если их пьянство заметно всем вокруг, то, скорее всего, они злоупотребляют алкоголем. Но причиной такого поведения может быть глубокая эмоциональная рана, которую они прячут внутри. Номер пять. У них часто бывают перепады настроения. Каждый день для них это эмоциональные американские горки? Вы не знаете, какую эмоцию они проявят в следующий раз. Будет ли это эйфория или блюз? Чаще всего проблемы с психическим здоровьем могут привести к перепадам настроения и непостоянным эмоциям, которые могут варьироваться от экстремальных максимумов до экстремальных минимумов. Это также может привести к непредсказуемому поведению. В одну минуту они могут быть чрезмерно дружелюбны, а в другую – раздражаться, если вы просто поздороваетесь. И, наконец, номер шесть. Они не следят за своим внешним видом. Их волосы часто грязные и нечесанные, Их одежда мятая и грязная? Может быть, они нерегулярно принимают душ? Плохая гигиена и трудности с поддержанием внешнего вида – распространенный признак психических проблем, которые легко заметить окружающим. Страдающему человеку может быть трудно найти в себе силы следить за своей внешностью. Они могут перестать чистить зубы или пользоваться дезодорантом. Если кто-то из ваших знакомых подходит под это описание, не думайте сразу, что он просто ленив. Возможно, у них серьезные эмоциональные проблемы. Как вы думаете, эти признаки описывают кого-то из ваших знакомых? Думаете ли вы, что они могут скрывать эмоциональную боль? Если это так, будьте осторожны в своих действиях. Если человек не готов к разговору, не пытайтесь на него давить. Но вы можете сказать им, что заметили, что они выглядят немного подавленными, и сказать, что вы всегда готовы помочь им, если им когда-нибудь понадобится друг. Возможно, несколько приятных слов сделают их день. Расскажите нам о своем опыте в комментариях и, пожалуйста, поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Ссылки и использованные исследования добавлены в описании ниже. Берегите себя и суперспасибо за просмотр!